Ah, I'm a dendroge. I'm a dendroge. еще принесло да иду иду иду когда новый видос Здорово. Все же знают такую тему, когда каждую смерть что-то происходит. Так вот, если вы думаете, что это касается только Фортнайта, то вы сильно ошибаетесь. На YouTube есть сотни роликов и в разных играх каждую смерть что-то происходит. Например, каждую смерть я понижаю разрешение, каждую смерть у меня растет пинг, каждую смерть у меня растет сенса и так далее. Кстати, отталкиваться будем от этой идеи. И эту рубрику каждую смерть сняли все, кому только не И все эти неленивые пересняли то, что уже и так было. Например, выпускать какой-нибудь челик-видос, каждую смерть я понижаю FPS. Появляется второй челик, который снимает тот же самый ролик, только в своем стиле. Я решил, что тоже сниму эту рубрику, но я сниму то, чего еще нет. И как вы видите, у меня это получилось. Так что я представляю вам собственную версию этой рубрики. Бля каждую смерть я понижаю свою сенсу. Или чтоб один сможет мне ее вернуть. Окей, okay, первую катку я буду отыгрывать на своей эсенсе, то есть 14 и 12. Let's go! Я, скорее всего, упаду в рыдающую, поэтому что... Ну, что я так захотел, нахуй, понятно вам? Хорошо, я обычно паду на этот дом и никогда не жалею, что я паду на этот дом, никогда не жалею. Поэтому я каждый раз прыгаю на него, когда не жалею, и поэтому он мне дает вкусняцкий лут, просто самый вкусняцкий на этом сервере. ОХРЕНЕТЬ! ОХРЕНЕТЬ! что, ЧТО? ЧТО? Сразу же тактик серый. м зеленая. Два бига и сразу же три миника. Ну вообще, блядь. Ну вот, и на тебе. Все, ПП. Все, я, я фул залутан. Я фул залупа. А -а -а. Сегодня будет замечательный день. Посмотрим, не на ли ты меня, дружище. О! Вот этот молодой человек. Хорошо, тогда я сейчас еще немного поформлю рессов, зайду на вот эту базу и тогда бустанусь на джампаде, которая там стоит 600 ресов у нас в кармане есть Ну, у меня, не у вас, конечно Мошка, блять, ебись. Так, вот здесь должен быть Если мне не изменяет память Нет, не изменяет Я бы ее если бы изменила И вам, сука, советую Мошка ссаная Ну, алло, вообще, где люди? А, а понимаю, 18 чолов Ладно, я могу спиздану тарелку И, собственно, искать лов Потому что мне надоело все ну, сегодня! Я обосрался! Ты что, придурок? Мне надо наглый, я смотрю, да. Смотри, смотри, киберспорт, яй. Не-не-не-не-не. Ты сегодня умрешь. На, тебя нахуй 200. 200. Все. Весь Блядь, перезарядка, твою мать. Вообще дебил? Смотри, блядь, придурок. Вообще ХП, нахуй, он, блядь, дерется. Он вообще конченый. О, у тебя аптечка была. Найс. Пошел ты нахуй! Ебать, что? А вот нехуй тут выёбываться мне. Смотри, халява ебаная! Что, блять, кому я дал 450? нахуй обместить мне кто-нибудь. Слушай, есть у меня маленькое подозрение, что... Скорее всего... Ну... А, так нахуй ты здесь уже? Руки как трясутся-то, а? Блять, сука, сука! Нахуй, блять. Ну ему сейчас просто повезло. Ему просто повезло. Лакер! Лакер, ебучий, ебучий лакер. Хорошо, следующая сенса у нас девяточка. Собственно, let's go next скатку. Блять, кстати, прикол в том, то что у меня, блять, постоянно заканчивались патроны. На все. Я не мог его убить, и за того, что у меня патроны кончились. Сука, пизда, тебе мошка, все. Ты чего охуел? Как и, блядь, ее не зашип. Или я ее убил? Ну, блять, посмотри, ну падали, что тебя. Что, что ты здесь забыл? Вы что, охуели, что ли? Вы что, охуели, блять, друзьяшки? Мне пизда, Мне пиз Не-не-не-не, я умирать не хочу. Ни в коем случае, блядь, вообще ужас. Какая же жуткая сын я Так, мужичок, мужичок, где ты ходишь? Дай мне что-нибудь, дай мне что-нибудь вкусняцкое, я этим умоляю. Спасибо. Все, теперь моя охрана, понял? МК!!! Есть! Ой, дробашек даже, ни хрена себе. Ладно, сейчас отсюда я попытаюсь выцелить свою потенциальную жертву. Что, скорее всего, у меня сейчас не получится. Стоять, нахуй. Знаете, что самое обидно? То, что я знаю, что будет дальше. И я понимаю, что Сенсана, на которой я играю сейчас, это... Ничто по сравнению с тем, что будет сейчас. А, ребят. А, так у меня три постоянных зрителя. Здравствуйте. О, мэ, мэ, мэ, мэ, мэ, мэ, мэ. Мне срочно нужна э, синяя помпа. ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, ммм, как я, блядь, не попал? Что это, блядь? Да ебать! Что, блядь? Блядь, я просрал такой халявный кил. Ай, блядь, ну это было близко очень. О, блядь, могу пожалеть сейчас. Ай, нахуй! Стоять, блядь! Где данный человечек? в устах, сука. Ай, блядь. Мошка, ебаная! Мне сейчас могла помешать мошка, блядь. Обычная, нахуй. До свидания, дружой. Иди нахуй, просто, блядь. Откуда ты взялся? Хорошо, следующая, СНСА. Блядь, ебучая мошка, ну ты можешь пойти нахуй же. Я за тебя чуть не слил, блядь. Ты что, нахуй села мне специально, блядь, на руку, когда начался жесткий файт, блять. Когда заруба началась, блять. И просто сидит, блять. Я махаю ее, она, блядь, сидит, продолжает. Ну вообще, что? крайне мне неприятно это говорить, но мне сейчас пизда будет полнейшая. Это вам не вылечивается сенсу, это, блядь, гораздо хуже. Там хотя бы ты можешь себя контролировать. А тут, же, блядь, все нахуй, ты не можешь себя контролировать, блядь. Тебе нужно, блядь, такие размахи мышкой делать. У меня, блядь, даже столько коврика нету. Поэтому мне не нравятся маленькие коврики. Я хочу себе купить. Большой коврик. Ссылочка надо на жанре в описании. И как раз, когда у меня пала сенса, блядь, сюда летит просто дохулион людей. Ой, блядь, дробашек свещенный, ты на йоде нахуй! Ой, долбоеба, ой, долбоебашек. Ой, ты иди нахуй! Только не папу, пожалуйста! Ну ладно, просто если бы у меня упала помпа, блядь, это было бы очень обидно. Сейчас мой лучший друг это тактик, Все. Ну что тактика, вот это разброс большой, и в моей ситуации он мне поможет э, гораздо лучше, чем помпа. Просто, блядь, ничарой ебаный. Я. Пожалейте, блядь, пожилого киброспортсмена. Нет, только не тарелка, ну блядь, ну блядь, ну блядь, ну блядь, ну блядь, блядь, ну умоляю. На тех хэт, блядь, прописал, скотина ебаная. Вот, видите, тактик просто охуенная тема. А, у данного персонажа не было хила. Бою по этому. Нихуя себе. Ай, нахуй, подожди секундочку. Смотри, он что-то доделает. Аптечка, да, наконец-то. Спасибо тебе большой, дорогой бот. На нахуй. А, не Блять, знаете, я нахуй, пожалуй, отсюда пойду. Блять! Да ебать! Сенса! Очнись, нахуй! Блять, да как я вообще урона ношу, с такой сенсот? Я умер. Блять, ну конечно. Ну где нахуй, блять, с тактиком эмпическим? Ладно, я сделал все, что мог. Но мне придется это сделать. Мне кажется, сейчас вообще пошевелиться не смогу. Блять, ну давай почти. Нет, блять, умирай. Это был бы просто шок контент, блять, если бы я с такой сенсой дал kill хотя бы один. Ой, блять, что мне откинул? Это все это, это, это прорыв, блядь, кто застель? Три килла с такой ценсурой, блядь, кто повторит? <слой> Что, блядь? Что? Что, блядь? Четвертый килл ценсурой. он тут файлился, блядь? Это же жопа набрать. А, блядь! Вообще халява, халявье с блядь. Я пришел просто на этот, на вкусненькое. Он ёбнул его, а я ёбнул его. Все, блядь. Заметил. Понял? Иди нахуй, блядь. Блядь, да пожалей ты меня, ебать. Да, блядь. Иди нахуй, тварь, блядь. Что ж это видео подошло к концу, если оно тебе понравилось, обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Я надеюсь тебе понравился этот ролик, потому что я над ним работал очень долго и очень кропотливо. Ну в общем-то на этом все и всем пока.